Привет, друзья! С вами Любомир Борода. Сегодня я хочу рассказать вам об одной очень интересной штуке, которую я буквально 20 минут назад забрал с почтового отделения. Я не любитель такой прям большой распаковывать ножиком посылки прямо на камеру, поэтому я ее распаковал сам, уже посмотрел и с удовольствием хочу представить вам. Как вы видите, это рюкзак. Рюкзак от уже любимого мной бренда Xiaomi. Xiaomi это китайцы, которые вкладывают бабки в стартапы и делают достаточно качественные продукты. Итак, рюкзачок. Видите вы его размер. Он очень приятный на ощупь. Вот. Здесь мы видим сразу брендовую Фигу, фиговинку, <свят> дырочку э от Xiaomi. Вот. Э наши вот эти вот застежечки на молниях, они все забронтированы э Xiaomi. Дальше. Ну, э на фронтальной стороне мы сразу видим обычный карман. Очень удобно. Можно положить блокнот, э какие-то дела, ключи. Вот чем, опять же, удобно, то, что здесь есть карабинчик. И мы можем долго не искать ключей от квартиры. Вот, сразу покажу боковой карман, который меня впечатлил. Это карман для бутылки. То есть здесь просто такая сеточка. Мы достаем, вставляем в нее пластиковую бутылку и носим с собой водичку. Согласитесь, это удобно, приятно и прикольно. Вот, далее... Сейчас запакуем эту сеточку. Сразу хочется показать спину, она мягкая, удобная, И имеет вот такой вот ремень, ремень этот, как вы знаете, создан для того, чтобы закреплять этот рюкзак на сумку, знаете, есть такие сумки с вытяжными ручками, вот, когда мы берем в дорогу их, мы можем, соответственно, одеть на нее наш рюкзак, чтобы он нам не мешался, вот. очень удобный крепеж. Тут, соответственно, у нас ручка. Тут как, как у всех, наверное, да, регулируемые стропы под спину. Переходим к отделениям. Наше первое отделение выглядит вот таким вот образом. Тут нет ничего лишнего. Оно большое, объемное, имеет два кармана. И один маленький кармашек под ручку. Под шариковую ручку, как вы видите. Ну, то есть блокнотики, ручка и вплоть до ноутбука. Вот. Отделение закрываем. Переходим к отделению номер два. Оно открывается у нас практически полностью. Как чемодан. То есть мы можем вот таким вот образом раскрыть рюкзак. И опять же здесь есть. Наверное, такие страховочные, что ли, моменты, чтобы он не расплылся до конца и из него ничего не вырвать. Итак, на этой стороне мы видим один большой карман и также огромный карман на молнии. На этой стороне у нас, опять же, один огромный карман. Ну и, собственно, смотрите, какой достаточно вместительный рюкзак. Плюс на самом клапане у нас есть маленький кармашек для флешки. Я считаю, что это очень круто и прикольно. Собственно, вот и весь наш рюкзак. Офигенный. Я бы с таким даже в школу ходил. Вуаля! Где покупал этот рюкзак... Я напишу в описании к данному видео. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. До новых встреч.